Что ты думаешь, сато -сан? ты все еще стесняешься хентайных игр? Нет! Хентайные игры рулят! Мы будем заниматься именно хентайными играми! Вот это дух! Давай создадим лучшую хентайную игру своими руками! Да! Ну а сейчас хочу порекомендовать вам одну из лучших игр в жанре MMORPG – Blade and Soul игра подойдет тем кто любит сюжеты, и хорошую графику здесь вы сможете сыграть за брутального воина или милую некололли не упустите свой шанс скачивайте игру и регистрируйтесь по ссылке в описании к видео игнорируете меня да я пересек пространство время и оконную раму ради вас и вот что взамен я хочу его Прекрати! Перестань говорить такие двусмысленные фразы прилюдно! Так ты можешь уничтожить мой статус! Я полностью... А у тебя, оказывается, права есть. Старшеклассникам они ни к чему. Ну да, нахрен, конец света, они за право волнуются. Железная логика, конечно. Чего? Что? Скролл заклинила. У меня беда. Кажется, я сломала компьютер. Ты почему пришла? Я же писала. Мне нужна помощь. В чате особо много не напишешь. Я подумала, лучше лично встретиться. Можно было просто позвонить. Поисти! <звуки> Ты всегда забираешь мой любимый дынный хлебушек. Она дерется с собакой за еду. Как интересно. Да. А тут коробка с печенюшками. Можно я возьму? Чего? Ни разу не видел, что вы это покупали. Это стоит 2500 йен. Нифига себе цены. Еще и пакетик какой-то буржуйский. Я его прежде никогда не видел. Прям как в параллельную вселенную попал. Да. Йо, извини, что так поздно. Чем могу? Хотел кое-что показать. Держи. Тут фильмец, который мы на днях обсуждали. Хочешь глянуть? Японская резня лобзиком. И почему это я этим занимаюсь? Юрий. Садись. Что? Ты... А вот и Юрочка! Быть не может! Это отобег Алтын из Казахстана! Что? Ты едешь или нет? Если у нее и есть изъян, то только в мозгах. Ты с прислуга. Папенька, накажи уже этого наглого болвана. Тише, тише. Вы же с Хаком с детства. И я. А еще он гей. Эй, эй, он может все не так понять. Да. Застряла, Тама. Давай быстрее, или я всех их поймаю. Эй, Я не проиграю! Вы тебе прошлогодние! Извините. Хорошо, пошло? Никто не приходит. Кафе горничных, своего рода прошлый век. Не надо, так вы двое. Вы должны улыбаться. Давайте. Ш что ты задумал? Я уже говорил. Раз ты так поступил с моим сыном, теперь я могу сделать с тобой, как с другом, только одно: побить со всей силы. О, а я его пнул. Я сделал неправильно. Да без разницы. Бля, я умру. О, это посланник повелительницы? Сюда, Дэс! Договори здесь! Сюда! Я уже жизнью простилась. Жалко из С того соревнования... Вы довольно грубы, Шизуки Сама. Ты должна кончить их своими кинжалами. О чем ты говоришь? У тебя голос, как у на Что за чушь ты поришь? Ты дерьмо трахнутой куклы. Заткнись, дура, с голосом Юихори. Я не дерьмо трахнутой куклы, я кастрированная рысь, которую убили электричеством. О, прошу, простите. Вы медведя. Обронили. О нет! Я такая растяпа. И это стало началом их любви. Минако, сэмпай, ты не меняешься, хоть и любишь выпить. Юри, я еще на станции присматривалась к тебе. Что это за фуза? Ну-ка, раздевайся! Нет, нет, прекратите, Минако! Нет! Ого, да ты прям как мама. Папа. Что еще ничего смешного здесь нет!